Какова же оптимальная длина видеоролика? Я рекомендую делать ролики до 90 секунд, а если вы продвигаетесь в Инстаграме, то это должен быть ролик до 60 секунд. Время сейчас – это самый ценный ресурс. И чтобы зритель поменял свое время на просмотр вашего ролика, вы должны очень и очень постараться. Итак, я предлагаю работать по такой системе. Одна задача, либо одна боль вашего клиента – один ролик. И этот ролик должен уместиться в 60-90 секунд. Не пишите большие, огромные ролики, их никто не будет смотреть, ну разве что ваша мама. С вами был Александр Некрашевич, если остались вопросы, пишите их под этим видео, а также э, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, дружите, подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса» и ставьте лайки.